Доброго времени сут, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Экселис Games Мы продолжаем с вами играть в Days Gone, жизнь после. Мы спасли Лиз, спасли. И я чувствую, я буду выполнять дальше побочные задания с женой. Я хочу узнать, что с ней произошло, хочу узнать, все ли с ней на самом деле в порядке меня эти мысли не оставляют в покое а я думал в трамплин Извиняюсь. лучше всех секунду я сейчас спасибо дорогой Живой. Что он сказал? Виталий Спринкс, Виталий Спринкс. Да, я знаю, где это. Ухай, ты слышишь? Блядик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить вертолете и... Бля, вот я не успел, я да? Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не обгоняй своего ангела. Да уж, Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно, посмотрим, чем там Неру. На нахуй. Еще трофеи? Ладно, посмотрим, чем там Неру занимается. Ах ты, сука! Тихо? Вот он, чем там Неро занимается? А, так ну мы едем за Неро? Зрел разговор. О, Господи, вот это замес. Но может найдется у них тут что стоящее. Стоп, но Нера с женой тоже связаны. Погнали. На своих двоих. Сколько? 2,2 км. Там по пути заправка будет. Да, пусть да надо, надо не забыть про гнезда. Но меня, я очень хочу знать что с женой. Потому что это же любовь. Но любовь дело такое. Можно и на край света пойти, правильно? Так что тут. Что, волк бежит только волка мне не хватало У нас есть для тебя работа, поздно Такер, ладно подъеду к вам отбой. все поздно я занят а как они меня с моца сняли я-то помню в ноги бросились, сука. Так, это здесь же мы спасли Лиз, да? Да, здесь мы спасли Лиз. Че с медведем подрались. Сожгу, сожгу. Ой, бля! Не, не, не, не, я тут не смогу заправиться. Но в любом случае будем закрывать все на максимум. Еще медпункт. И что же Неро оставили тут после себя? Тихонько. Щитки с предохранителями. Если предохранительного медмития не хватает предохранителей, поищите... Ага. О, зараза. Предохранитель сгорел. Вот и генератор. Найду тебе применение. Ой, я и бензину найду применение. Блять, уже кто-то орет нахуй. Я слышу. Вот так. Ну вот порядок. Я слышу, как они орут. Ой, мне кажется, их там очень много. Классно туда будет идти. Что за лугу? А еще конисты. На всякий случай. Так, смотрим дальше. Нет, не сюда. Я понимаю, что туда. Но только какие же тут щитки? Тут щитками-то и не пахнет. А, стоп. Если мне нужно восстановить энергетическое значит мне просто нужно генератор залить. Я надеюсь, я все сделал правильно. Я не вызову сейчас эту толпу блин, на себя. что ли ну куда все не уйдешь и куда я иду В машине что ли? А, здесь. Пока-то я сразу не заметил его. Предохранитель. Отлично. Да. Так, может быть будет глушитель на и Нет, нету. А здесь? У меня тоже нету ничего. Ну ладно. А, так, здесь, здесь, здесь, сюда. Вот теперь дело пойдет. Вот теперь да. Черт, сейчас они Сука. все разбегутся. Как это я пропустил его? Наконец-то, кто заткнитесь уже Ладно Все? Пошли нахер меня О, новый топор -то? Что это? Действительно это новое оружие правосудия наше. Так, пойдем залутаем. Посмотрим. Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь случилось? в машину, ясно? Mm. Эдди, у тебя... бутылка с водой. А, Дай ей. Есть... Дай ей воду. Спасибо. Так, да. а теперь отойдите. Да. Вы уже скоро вас про... Ну, ладно. Ждите. Спасибо. Извините. Простите меня. Мне кажется, их просто... Эй, эй, эй что? В чем дело? Я... Да ладно. Они что? больше никого не пропустят. Лагерь забит под завязку. Ш что ж нам делать? Не знаю, как ты. Подожди. А у меня есть план. Какой план? Что? О чем ты? Я не понимаю. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! нет! Что? А -ха -ха! Господи боже. Столько народа. Здесь может быть все что угодно сейчас. Я в этом тоннеле еще не ездил. Так, но ну вот надо подумать, мы можем так проскочить, или просто на скоростях пролететь, потому что света впереди не видно, и я слышу, там кто-то есть. Ладно, давайте тихонько пока тоннель судя по всему не маленький да и выходит только здесь ой ой ой это я только начал охренеть Не хотелось бы здесь отсохнуть. Так, следующую машину двигаем. Впереди кто-то есть. Да, кто-то был. Ну, -ка. ну иди сюда вот так а мешает значит тихонько и выпрыгивать будешь не хочет вот эти тоннели они жесткие капец особенно если без, без фонарика в темноте Что, поехали Так, здесь все получается? Опа. А вот коповская тачка нам нужна. Главное, чтобы на нас девочка не выпрыгнула. Не. Как один раз было. Из багажника сигануло так, что я так люто высадился просто. Ничего. Мы узнаем, что произошло с женой, что произошло с имлайдером, что произошло с Абрайном. Ой-ой-ой, вокруг меня просто куча. Еще один вам пост, наверное. Могила. Зачем мы закапывали тут трупы? Да, да, Потому что они мудаки Нет, я не буду тратить патроны. Блять, как много их здесь Было бы плохо, если бы у меня закончились Закончилось топливо здесь Мэтью Спринг Но мы вернулись в начало что-то это как мне вступить в контакт Долго мы еще тут. Сколько потребуется, кабрау, сколько потребуется. Мне показалось на подлете я кое-что видел. Пойду посмотрю. Да. Ничего особенного, наверное. Свежие падали. Ладно, дог. Лейтенант, сами только в падаль, не превратитесь. Падали, могут стать только животные капрау. Может. и всех нас Вот этот убрай не такой, как раньше. Чисто.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 То есть гражданский! Мне запрещено вступать ими в Вот это он обосрался. Правда? Ну, тоже вроде уже вступил. В контакт. Ну, в общем, да. Ты живой. Да. Живой? Как? Как ты выжил, убрал? Я, я, я, я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фервеле.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 то есть мы заражены все хорошо хорошо но вспоминай на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину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 Шикарно. Я не хочу, я хочу про жену. Значит, нам сюда. Блядь, для быстрого перехода надо очистить зараженные зоны. Для именно, блять. Может она еще. Она. Нет, нет, нет. нет. Но, о Брайан Жив. А если он... Нападут на меня или нет? Да, может быть. Понял. Ну лез уже. Сука, я просто зашел. Дебилы, а зачем нападать? Из вас, блядь, стрелки хуже, чем из меня. Я спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайна? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно, ты поспи немного, я тебе потом расскажу. Чё бы, блядь, у него там такое ранение Давай огромное. отсюда уедем, Дик. Скоро, уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Зачем они на меня нападают? Пляс я им ничего не сделал. О Брайан, ты меня слышишь, О Брайан? Ах ты тварь! Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не будешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? Сраза. А, ну давай, О Брайан, отвечай. А где мой мотоцикл? Почему он так далеко?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 Нет, то есть я.. Я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где давай? Может. Ты наконец. Не знаю. Обретешь покой. Может Какой быть и обретем. Ты ч несешь-то? Мне пора. Блять. Нихуя себе! Нихуя себе! Орда высыпалась, блядь! не не не не не не Я сюда потом как-нибудь вернусь. Нихера себе. Так, топлива еще есть. Тихонько. Ну, почти без ранений. Двинули. Двинули за женой. Красиво. Ой. Ой-ой-ой. Всё нужно делать аккуратно. 800 метров. Ой, ну я буду не я, если поеду не через горы. Опа! Это кто? Блять, это эти. стука этот лагерь. Нет, сначала за женой. Ух ты! Красиво. Красиво. Ладно, здесь трюки, ну прикольные можно делать, если надрочиться. Вот это я порядок. Дружочек, блядь. Сука, пощечину мне дал. Вот Это я неудачно рухнул. Кто ж знал? Здесь вот даст, сука. А тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. На, нахуй, ублюдок. Ни фига недолго за мной следуют. Ах! Черт. Барадеры бьют криком. Хоть какая-то польза от вас. Бегай, бегай. Просто побегать будем. Еще уеба. Нахуй не на меня напали. Бейте и бейте, блядь. я ж вам только помог. Все. <звы> Ладно, все так все. А топлива-то нету почти. у нас здесь? То, что надо. Я так понимаю, канистры бесконечные, правильно? Если, только если мы их не взорвем. Жалко, нельзя с собой возить. Эй, эй дядь! Ты чего? Мы опять у жены привет это снова я бухари говорит мне не надо больше сюда приходить он спрашивает какая от этого польза и так Может... сколько мы 32 минуты нормально прав не знаю не прав. ему на днях сильно досталось мы наткнулись на упокоители, и они обожгли им руку выглядит паршиво я порыскал в одном из этих как их там в передвижном медпункте нашел там стерильные бинты. И я надеюсь, что этого достаточно, но... Но Бухарь И вроде Бух, целый. Знаешь, он говорит все нормально, но я что-то сомневаюсь. На руке живого места нет. Понимаешь, это я виноват. Я его подставил, потому что надо было деталь одну добыть. Ради сраной детали. Да и то бестолку, Сучара Коупленд пустил мой байк на запчасти. Ха, я этот байк целый год собирал, тебе бы понравилось. Он не такой крутой, как тот, на котором я учил тебя ездить, но тоже ничего. Помнишь бензобак, который ты разрисовал? Вот он единственный уцелел от старого байка. А теперь его не стало. Пиздец. Как только я соберу его обратно, ну, в смысле, мой байк, и как бухаря клемается, мы поедем на север. Начнем с чистого листа. Это а здесь слишком много воспоминаний. В общем, я к тому, что мы можем больше не увидеться. Она всегда живет внутри тебя, в твоей душе. В смысле больше не увидеться? появился какой-нибудь сюжет где зона заражения блять вот это надо зачистить или что ну поехали зачистим блять она мешает уже мне сколько времени как ты ее похоронил но ее-то здесь не было дядь я уверен и надеюсь что сара жива и мы с ней увидимся, и поговорим, и пообщаемся. И все будет супер. Почему-то я искренне в это верю. Да, да, да. И где гнезда? Сука. Блять, мне пизда, походу. слово блять и не только ебать вы видите эту орду Вот это приколюхи, блядь. А что, откуда, да? мне вообще надо? Бля, я не могу пока там гнезда зачистить. Погнали к такеру. Я просто через эту толпу не пробьюсь никогда. Блять. Нихера не меня преследуют. Бля. Эй, слышите? Какой-то парень. Открывайте, я его уже видел. О, как дела? Лучше не бывает. Можешь, иди сюда. Почему они могут с ним взаимодействовать? Ух. Заправка и ремонт. Да ты его заездил.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 Не пропадай, Бля, Дикон, Дикон Сент Джон, а что ты такой я и такая язва? Ну, как жизнь. Элай, что-то, здорово. Тебе что надо? Э, лай. Тебе еще что-нибудь нужно? Припасов пополнить. Еще что-нибудь? А, у меня есть глушитель, а что я до сих пор Будет не одел? что-то нужно, заходи. Спасибо, Дикон. Так, видимо, особые глушители можно найти только в этом. Здорово, Такер. Дик, надо. надо кое-кого выследить. И кого именно? Что произошло? После того, как ты привел ту девушку, Лизу, Ларсон привел еще одну. Ее зовут Роу Саллен. Хилая, конечно. Ну, вроде к работе годная. Мы ее отправили канал растительный копать. Так, ну и что дальше? Она пропала. Ушла за припасами вместе с Алкаем и другими в тот заброшенный лагерь Неро. Ну, ты его знаешь, наверное. Ты ведь там бывал, да? Да, да, я знаю, где это. Найди ее, Дик. В тех краях видели немало иномадов и бродяг. Если они найдут ее первыми... Да-да, ладно, я постараюсь ее найти. Так, а задание-то интересное? Пойди туда не знаю куда. Найди того, не знаю кого. Правильно? Это все задания мы любим. А где? Блять, ну вы все издеваетесь! Там жарда. Я же только что оттуда убежал, чуть ноги унес. Бля, вот прикол. Лады. Привет как жизнь. Давайте попробуем Сейчас. зачистить. Мне кажется, они меня просто распечатают там все толпой. Бля, сейчас их чересчур много. Прям чересчур много. О-о. Так, а как мне быть тогда? по запаху э, гнездо где-то рядом. Рядом-то оно рядом. Вот оно. Но меня пугают вон еще те. Одно. Ну сейчас подпалим. Толпа на меня побежала? Ёбаный в рот! Что здесь происходит? Ой. На нахуй! есть аж сложила ой вот так Он еще и уклоняется кого ждешь Все, рассвет А вон там что? Ой, мне кажется я зря туда иду маяк да, или что? это еще что за звук еще один инъектор хорошо прикольно еще один регистратор Быстро! Отступай. Отступай назад! Назад! Что это такое? Не знаю. Не знаю, Я? Что делать? Что делать? Назарушки! Назад! Не выбрать! Огонь! Это гнездо, правильно? Нет, нет, нет, нет. Господи, что это было? Хотя у меня нет желания выяснять. У меня тоже. Так, ну где-то еще один дом, правильно? А где еще один домик-то искать? я был. Может он здесь просто находится где-то. Или тут. Блять, ну там армада. У ебанов этих. Вот как мне туда пройти? Здесь же все получается, я правильно смотрю или неправильно? Ой. То, что надо. Ну еще бы. Ну вот, порядок. Ну еще бы. А зачем ты запрыгнул на нее? Ох уж эти мужчины! Да? Как бензина выпьют. Непонятно, что творят. Одно гнездо было здесь. Я его сжег нахуй. Где мне следующее искать? Бля, ну пошли делать нехер. Типа выбор есть, нет, все. Сэм Джон вызывает ход Спрингс. Такер, слышишь? Да, дик, я здесь. Так, я на месте. Там, где в последний раз видели девушку. Походу. о баб! Приятель проживает. Если живая, найди ее, отбой. Они наверх поднялись. Куда теперь мне надо? Мне туда надо? Блять, там же толпа! Вы что, издеваетесь, что ли? Куда я залезу? А хорошее укрытие, кстати. На скалах. Скоро рассвет, блядь. Полпа уходит. Придется ждать. Блин, был бы я один, я мог бы, конечно, такую загасить. Ой, не один, точнее. Ты только сейчас их заметил, дядь? Или где-то еще есть? А, он сверху на горе. Мне главное, чтобы эта толпа сейчас на меня не побежала. Все остальное хуйня. Ой, бля. Бля. Тихонько Передумал? Молодец. Блять, опасно. Ой, бля. Вот это я зашел, блядь. Почему он до сих пор бежит за мной? нужен рассвет, чтобы эти уебаны спать легли. Так, рассвет еще не скоро. Ладно, дождемся рассвета. На этой ноте мы сделаем с вами перерыв. Что хочу сказать, это была офигенная серия. Ну, очень крутая. Мы опять узнаем что-то о жене. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я желаю вам крипчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие и всем пока.